Мы запускаем опрос, обращенный к вам, к нашим сегодняшним и нашим завтрашним потенциальным слушателям и зрителям. Нам очень важно установить с вами, дорогие и уважаемые, на самом деле это не риторическая, красивая фраза, так и есть, глубоко уважаемые наши коллеги, потому что всякий, кто вместе с нами это наш коллега. Нам очень важно установить с вами при помощи ваших ответов на наши вопросы обратную связь. Это обратная связь при условии, конечно, что вы будете объективны и искренне заполняя графы ответов на поставленные вопросы. Она нам позволит точнее понять ваши духовные искания. Точнее, понять, что вы ждете от лекций, посвященных истории нашей любимой и многострадальной Родины. Кроме того, мы очень надеемся, что, отвечая на наш опрос, вы, вы проявите не только формальную, но и сущностную инициативу что вам захочется принять участие, пусть на расстоянии, я в этот момент обращаюсь к тем, кто не живет в Петербурге, да и к тем, кто живет в Петербурге, но по тем или иным причинам не приходит, собственно говоря, на сами лекции, довольствуясь просмотром их трансляций, даст возможность вам принять гораздо более активное, живое человеческое участие, в том, что здесь происходит. И Бог даст между нами и вами выстроится живая ниточка общения, которая позволит вам не только удовлетворить ваш вполне законный интерес, но главное почувствовать, что вы не одни на просторах нашей действительно огромной, действительно в известном смысле бескрайней России, что нас волнуют те же самые проблемы, которые волнуют вас у себя дома. И тогда нам будет легче отвечать на ваши искания, на ваши духовные запросы, на ваши гражданские чаяния. Это позволит нам глубже понять, правильным ли путем мы идем, еще точнее сфокусировать наше внимание и наш поиск в тех вопросах нашей истории, на которые не дает, увы, внятного ответа наше официальное систему образования в школе и в ВУЗе. Мы вас очень просим, примите участие в нашем опросе, дайте ваши ответы. Поверьте, для нас это очень важно. Это позволит нам выйти, мы надеемся на это, на новый уровень общественного и человеческого общения с вами, дорогие наши зрители и слушатели. Спасибо.